Здорово, этот ролик будет экспериментального формата. Объясню, чем он будет отличаться от остальных ранее вышедших видосов. Это будет видос, в котором совмещено всего понемногу. Админ разборки, фановая какая-то игра, смешные моменты, нарезка из смешных моментов, если быть точнее. А также может быть игра за какую-то профессию. То есть теперь ролик будет этот не ориентирован на какую-то одну тематику, мол, там я 15 минут до Талого буду снимать админские разборки со своими какими-то там вставками. Или же там, не знаю, ролик не будет посвящен чисто какому-то монтажу что требуется от вас ну естественно активничать под видосом как обычно писать естественно нравится ли вам такой формат или нет потому что я буду отталкиваться от двух показателей вообще от просмотров и лайков если вы вставите дохера лайков то я вижу что это нужно делать это нравится так что действуйте насчет интервью с марк твеллом оно будет Здорово, у тебя жалоба? А на кого? Я так и не понял, что произошло. Сейчас я тэпну, чел, и ты объяснишь чуть поподробнее. Телепорт, бринг. Здорово. На тебя же Б. Сейчас чел объяснит сначала, в чем дело. От этого? Эээ, а, от демократия, что такое? Не знаю, это... Может, блюдо какое-то? Да, тут у меня крутой инвентарь, демократия, палец, кофем я. Не понял. Стоял на крыше, подбегает он и говорит, так вот, кто меня убил. Опа, сейчас, подожди. Его. Сейчас, Хотел отцепну я его, подожди, обмен. подожди, подожди. Давай, иду. <звук> Вс, еще раз. Вот. Смотри, когда я в бане был, ты к подбегаешь и говоришь, что вот кто тебя меня, когда я в бане был, он меня убивал. Я вот за это его посадил. Ну, во-первых, ты не можешь помнить то, что после твоей смерти. Мне пофигу. Я тебе говорю, что я тебя посажу на место? Говори. Так тебе вот. пофигу, получается, да, я за правила без самих своих писал. киллера на крыше подбегает вот это создание. Это Всё, ну, ты рассказал. Стой пока что, подожди. Тебе только М -м -м. что... Моя вина от не Моя вина. В смысле, не твоя вина? Я его пристрелю сейчас. Ну, пристрелишь или же в бан еще надольше? Насколько На Ну, на приличный срок ты улетишь. Если ты сейчас будешь намеренно правила нарушать неадекватно себя вести, я тебя могу, в принципе, и пермач выдать на правах создателя. Я иду уже. Я иду уже два месяца в бане посидеть. Ну, сядешь еще на дольше срок. Какой сумма дольше? Чел, это демократия. Чел, это демократия. Давай закрывайся. Это восстание. Бери, договоримся. Чего? Договоримся. Не понял. О чем ты с ним хочешь договориться? О чем ты договориться хочешь, спрашиваю. От, от, от, от, от, от. Внятнее, говори, я не понимаю, что ты хочешь сказать. По одной фигне. По какой? Если бы я мог, я тебе давно давно пушку пойти. Так, ладно, ну, короче, угадать. НЛР, НЛР получается. У тебя... А, так ты 4 часа Ключу играешь, 1. ты правил даже 1. банально не знаешь. Чё. Накатай так, часов побольше на других профах, а потом бери кое нибудь мента, не знаю. НЛР у тебя получается основной, ты за него получаешь 15 минут бан. Так, проще, спасибо. Все, жалоба закрыта. Есть еще вопросы у тебя или нет, Низ? Спасибо. Поэтому эту машину, ну, сейчас только, наверное, в утиле за колеса. Ни по колесо не работает, не поворачивается, ее сразу можно на свалку, я считаю. Хорошо. И тогда я поступлю помню, я твою машину забрал. Как она не едет, у не едешь. Она на механике, долбоеб. Она на механике. Как это... Вот так вот, блядь, ты всю жизнь на автомате ездил, привыкай. На какую кнопочку надо нажать? Там... Давай я тебе урок вождения пройду, садись за руль. Не газуй, блядь, сначала без шифта газуй. Сейчас вперед газуешь. И левую кнопку. Габей. Габей, габей, габей. Левую, блядь, а не правую, ты а что, пропутаешь, это... сука, что ли? Пиздец, приехали. Давай, выезжай. Вот. Без шифта. Слышь, отседь назад. Ты мне разъебешь машину сейчас. Теперь правую, чтобы включить заднюю передачу. И также нажимаешь на W, чтобы газовать. А где на W. Кнопка вперед пишу. Пиздец, блядь. Ну и че, мы долго будем в стену смотреть? Короче, давай садись, я сейчас выйду из машины, опять жадишь за Буду тебя учить, сука, ездить на механике. А ну, снегр, уйди, нахуй работай. Я сейчас дохал. Все, теперь сейчас делаем вот так. Садись на единичку. Левая, блядь, кнопка, первую передачу, сука, включи, назад, сядь, блядь, инструктор говорит, я сейчас тебе, блядь, покажу, подожди, стой нам, стой, говорю, стой, куда ты, блядь, поехал, так, все. Сережа, давай, первую передачу, блядь, включи, первую передачу, газ, дай, блядь, я тебе говорю, сука, Сережа, я убью тебя нахуй, если ты не поедешь нормально, ты сбил, блядь, человека. Долбоёб. Заглуши нахуй машину. А Заглуши машину как нахуй, ты? я тебе говорю, ты сбил человека, дебил. Так, я сбил человека, валим отсюда. Куда ты валишь? Ты, блядь, не знаешь, как заднюю включить передачу, идиот. Куда ты валить собираешься? Блять, сейчас менты так. еще сюда придут, сука, назад, перепры перепрыгивай, я придут, уеду придут, сейчас убью, убью. быстро отсюда, давай-давай-давай, назад-назад-назад, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, стартуем нахуй отсюда. Поехали. Все, теперь меняемся местами. Съебался с машины. Съебался, я говорю, бирюзовый. Левая кнопка. Первая передача, блядь, я тебе говорю. На первой только езди. Спокойно, без шифта, без газа в пол. Съебался, я тебе говорю, с машины, я тебя убью. Все, спокойно едем, едем, едем. Притормаживай. Тормози, блядь, бордюр. почему жалоб нет? Пивовар Иваныч... А, кстати, как вообще варить пивас? Сегодня пивной шоу. Обзор смешных пивасов. Че то это какое-то... А, вот ведро пива. Необходима вода. Вода. Потом солодовый ячмень. Солодовый ячмень. Шо, блять, делать? Я не могу понять, сука, как варить. Добавьте ячмень в воду в тун и ждите добавляйся блядь. добавить хмель в лоутерган. значит на два мешка ячменя вот этого солодового расходуется ровно сто процентов воды О, встань блять встань на... где дрожжи сука я купил их да. я за скамеле набежал. канистра газинатора Блять, кто переводил? Какой косаруки это вообще Аддон перевел? Панное ведро, оно будет ровно стоять, нет? Пизду оно, короче, пусть идет это ведро, ребят. Так, корзина для бутылок. Нужно, значит, пустую бутылок Раз. Готово к упаковке. Будем делать таким образом. Раз. Два. Три. Вот так вот корзинка их собираю. Нет, ну в принципе я, наверное, немного допонял, что мне теперь делать нужно. Необходима вода. Короче, главный фигурант пивного дела это ведро. Без него вы ничего не сделаете. Вообще, ну, вот, без ведра ни хера.